Так, давайте начнем с Мормока тогда уж. Ссылки в описании, получай 1800 кредитов сразу после обучения. Так, тиши там, как по звуку, Гром... тише, громче надо, а чего? Ну ч, че, резиновый, давай, потренируемся, готовься ощутить мою максимальную ярость. На тебе и еблобешник, прессуха. Запрещенный прием! А -а -а! Ты же симулятор боксера какой-то. Ну что, терпела? А что, не устал? Потому что я устал уже все. Хватит, сейчас да, отдохнуть. Я имел твою маму. Вот и живи теперь с этой имфотью, Норм Нор, звуку, отлично. Я использовал психологический прием, которому вы меня... Он твою маму, да? Merry Merry Christmas! Merry Merry Christmas! А, oh, То-то-то-то! Я не готов! Вс. А, капушу в рот надо ставить, да! Уоу! Wow. Ты ч так резко передо мной появился? Пугать меня не надо, молодой писянер! А -а -а. Посмотрите Что это за да время появилось? Он как будто здание перепутал! А это у него я лотка реклама. Вызвал меня. Но ты чё такой скучный, дорогой рефериш? Что это за дерьмо? Вау, вау, тише ты, всё, всё, смотри активизировался. Ну, может наверняка болеть было после таких маханий, как вот в том же Битцебере, который активно так машешь. А что у вас так много? Блять, это про уже какой-то. Я такой борзый. Тебе радугу показать, псина. Не советую вставать. Не, не вставать, твою мать иная... А-а-а, уни-бук <свист> Я тебе говорил не вставай. Я, я и сам тебе говорил. Один раунд из трех, да? Я устал? Уж, кто такой? А-а, все уже? Ура, я победил! Тренер вернет мне паспорт наконец-то! Молодец, правильный выбор! Скажешь кому-нибудь про меня, Нет. Я тебя сломаю, понял. Доставка резвербраторов. Все будет. О! Час. Ну как, а какая-то вот другая Какова игра существует. Ага, достаточно. Как дрочить ногами? Это я умею. Давайте посмотрим, что по теле О! Время программы. Передача. Куда afternoon, Color. Good afternoon. good afternoon, блин. Oh, oh, <свеч> oh, oh, Почему? Звучка oh, oh, <свеч> английская. Но при этом все I'm на русском. Vodka, <свеч> ah, much better. Нажми триггер. Это я знаю. Какая тут комбинация. О, у нас появился свет. Шо це? Це чей-то пароль. Наверное, а мне это надо. Yb B, а че? А В Б Ч. Так, я хочу написать здесь то самое русское слово из трех букв. А где Х? Я не понял. Что это за русская клавиатура? Что ты такое не писал? У и е краткое есть. А что ли? Где Х? Афуели, Введите имя. Сейчас тогда мы другое знаменитое слово напишем из трех букв. А, ну да, нам же здесь тоже х нужно. Лол, ну, напиши беда. тогда. Я приду. Ра. Лошарик? Ой, а, лошарик. А, О, нахуй. Так, ентер. Сработало? Да нифига. возможно, это мой компьютер. Пшизик, свою карту. А че это за игра вообще? где локации. прям по-русски давануло снегу. Ух <гум> ты! Uh -huh. <гум> это не метро никакое из последних этих? Я здесь, говори, что у тебя? Что ситуация! это для меня!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 что мы говорим по-английски в России? а Что за клюквенная поэбота? Это я знаю, почему у тебя английский язык стоит? Серьезно? А, вкусно. А -а -а. Я тебя понял. Прямо. Кстати, а текст это на боксом добавил или чего? Я полностью готов. Окей. Один, два, три. И что произошло? хера происходит? Иван, где ты? Иван! Иван всему. Все. Иван! Что такое? Я умер. Сохранение. Где? Чего нахуй? Это где он оказался? Я, я в лодке. В озере. Рабоч, рабочий. Рабочий. Что тут М -м Радио. Ну, с этой штукой грести будет гораздо легче. Главное настроиться на пиратское радио и под йо-го времени. Еще поплыли? Я не понимаю, это что, затопленный город? Капец красиво, Северные сияние, звезды, Луна. Здесь только радуги не хватает. Так, куда же мы приехали? Где там моя лантерна? Ну, Сим Салабим, давай светлячки, просыпать. Ну, прям пока багов никаких Светы мы не видели. Ты недавнего привала. Ой, да опоздал, блядь. А, ладно, пошли гулять дальше. О-о-о, тут темнота темнее, чем там. Нихера нет. Темнота темнее. Достаньте радио из рюкзака. А, точно. У меня было такое. Так, достал, и что? а крутить перделки, вращать свистелки. У меня дух захватывает от такого динамичного геймплея. Mm. А я заколебался. Шо, кого я ищу вообще? Ну, кого сейчас, наверное, случайно найдет И мандарин. Чего, блядь? Это, по-моему, из какого-то мема вообще текст. Это же идущие к реке. Чего, блядь? Я серьезно это слышу? Да. Пять миллиардов. Это я делали русские. Это явно делали русские. Там, червил, был. Потому, Потому что американцы, если бы что нас такие фразы на русском. Я, ты, как бы, я тебя в себе Всю твою <сíck> штуру, <сíck> она составляет а там, пищиночку, там, пищиночку. А, тому, Да, вот да, это, да. Я проницательный. Наслаждаться нахуй, блядь, прекрасным И я попизден нахуй... Просто остались что-то пускает um, что суда. Лапы мои... Берём руки в руки... Так, я надеюсь, не за это 18+, не повесят? Так, осуждаю, осуждаю! <плышлять> <плышлять> Меня это не возбуждает, хуй! Осуждают! Ай-яй-яй, -а вы мне хотите видео сходу заблазить, <плышлять> пожалуйста! Мормок, а-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Ой, чё я набрал? Простите, пошли, <плышлять> не... А-та-та-та, а-та-та-та. Модеры, не баньте. Это в ролик Мармока. <laughs> Это не я. <clears throat> так, надеюсь, нет, в а стрим-то идет. Еще. Сейчас проверю на Твиче. Та-та-та-та-та-та. Так, ну-ка, промотаем немножко. Блин. Может, оденешься? Я понял, что тебе есть чем гордиться. человек без кожи. Он что, неудачно заусенец оторвал? Опа, внутренние органы. Капец, какие мозги маленькие. Чьи они? чьи наверное. О, совсем новая печень. Вот это я заберу. Их можно увеличивать! Офигеть! Представляешь, Мурок, можно увеличивать? Сейчас мы тебе, парень, мозги увеличим. Нифига! Они... Они только уменьшаются! -то... Это Фига. предел Это человеческого мозга, да? их увеличить, что за бред? Все. Потом <с смотреть <с российские новости. Опа, сердечка! Ух, какой большой сердечка у этого бескожного. знаете что? Смотрю я на это и складывается ощущение. Сейчас пока не особо интересны эти игры. сейчас подобрал. сердцем они головой выглядят именно так. Где мозги здесь? А вот где здесь мозги? Ух, как круто сердце выглядит изнутри. Словно детеныши чужого просят покушать. Я нашел, как мозги увеличить. Как бы двусмысленно это не звучало. Смотрите, как я... О, большие! Биг Брейн! Меня мама таким видит, когда ей роутер перезапускаю. О, Смотрите, сколько венок вокруг сосков. Если я захочу умереть, теперь я знаю, как я это сделаю. Я прям представил уже эту картину. Лежу такой в ванне. Везде кровь. В одной руке лезвия, а во второй соски. Мда. <смех> ну блин, ну вармок! Это уже не так сексуально выглядит. Хоть ну, тут, тут извращение вы показываете. Грудь с обратной стороны. Всем привет! На этой веселой ноте я так всегда, блядь. Всегда одни и те, как же меня так конвейерщина заебенила. Я полностью выжат и абсолютно творческий пуст. Импотент. Буду с вами откровенен. Моя муза настолько сильно удала, что мне сложно просто эти концовки уже записывать. Я очень устал и еле держусь. И это я сейчас серьезно. Из года в год Привет, еще сложнее высирать из себя смешное говно. И чаще получается унылое говно. Mm -hmm. да, веселое, унылое. Самое важное, что я от своего говна устал. И я сейчас об этом заговорил, потому что мне надо об этом поговорить с вами. И в январе по этой теме будет отдельное видео на канале, mm -hmm. где я все подробно расскажу и поделюсь своими планами. Но сейчас мне надо отдохнуть. Я хочу взять паузу на январь, как и в прошлом году я уже делал. И, правда, честно, стараюсь поддерживаться графика, который меня уже калечит. Но последние два ролика, особенно Bonworks, которые длится более 20 минут, меня полностью уничтожили. Мне надо пополнить запасы маны, пацаны. Она, к сожалению, иссякаема. Извините меня, если я кого-то раздражаю своим нытьем, но. Я смертный, и я заебался. И ко всему этому хочу еще добавить, что в следующем году произойдут некоторые перемены в плане mm -hmm. графика выхода роликов. Об этом все подробнее будет в январьском видео. Графика? Ты, ты что, хочешь сказать, что, хочу, режу, что, что На этой уже ноте придется закрывать год с основными видео. Осталось сделать еще новогоднюю нарезку с лучшими моментами за 2019 год. Ну, она уже вышла. На этом все. Здесь был грябаный мормок и последний VR-выпуск в этом году. С наступающим, ребятки, дорогие. Пока. Чем я займусь Новый год? Съем половину оливьехи, съем кило мандаринов, буду до марина. самарина. Аркаша, однажды была опять стрелаться и видео мормока задержалась. А Аняк, ты что, лишь только дети. Как, так и хочу взять все эти печеньки, стоялки, съесть их с чаем. Так, через нибудь конца будет? Нет, не будет. Да, ну, мой нужно иногда отдыхать. Да, то это реально, там когда делаешь одно и то же, ты надоедать. Начинаешь это надо уставать.